и я вика сегодня опять у нас серия быстро просто для новичков на, на любой размер девчонки пряжа у меня я на альпийная альпака шедевральная пряжа мягусенькая приятная тепленькая нежненькая мотки вот такие вот большие по 150 граммов 120 метров то есть в 100 граммах 80 метров достаточно Толстая. В составе у нас 30% шерсть альпаки, 10% шерсть и 60% акрил. Совершенно зимняя теплая пряжа.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 вот я образец связала косичка и чулочная гладь косичка у нас 8 петель в 7 сантиметрах вернее косичка у нас вообще-то будет не из 8 петель это образец у меня из 8 петель она будет в два раза шире то есть 16 петель коса коса это мы уже по метке делаем 16 петель 14 сантиметров вот. Мы просто сейчас будем считать далее чулочная гладь у нас 8 петель в 10 сантиметров и считать будем по моей окружности бедер 100 сантиметров ну там может летом 90 98 но берем в расчет джинсы которые будут зимой значит 100 сантиметров средний в любом случае оно тянется ничего страшного не случится значит начальная цифра вы меряете вяжите образец меряете вот два своих как бы размера ну, числа вот здесь вот тут у вас будет спицы я сказала нет 10 миллиметров толстый либо попадаете в мою плотность пытаетесь попасть в мою плотность в любом случае ваша окружность бедер отнимаем косу 16 петель это 14 сантиметров минус 14 сантиметров равно 86 Сантиметров. Так, далее у нас по бокам от косы 4 петли изнаночной глади, это где-то у нас 4 сантиметра. Минус 4 сантиметра равно 82 сантиметра. Нам осталось 82 у нас уходит на чулочную гладь. Считаем нашим методом 8 петель 10 сантиметров и X петель восемьдесят два сантиметра так. сейчас считаем столбик 82 умножить на 8 16, 8, 8 64, 65 и 6 656, 8 8 умножить на 82 равно 656 и разделить на 10 что у нас равняется 65 и 6 петель, ну и округляем 66 петель, что нам, что из этого получается, что у нас коса 16 петель, далее здесь 2 изнаночная гладь, 2 изнаночная гладь и по кругу у нас 66 петель. То есть всего у нас 86 петель вот 16 17 18 19 20 и плюс 66 86 петель мы набираем если вы все поэтапно пройдете по этому расчету и подставить свои значения плотности вязания и окружности петель то вы попадете в свое именно число вот этих вот то, что вам нужно набрать. Я набираю 86 петель на одну спицу, на толстую. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, я набрала 86 петель и одна петля у нас всегда дополнительная. Всегда, не всегда. Но в данном случае дополнительная. Для чего сейчас рассказываю? Здесь я сделала последнюю дополнительную то есть она у меня 87 у вас одна дополнительно. сейчас ее не будет у нас останется наше количество петель выравниваем этот наш набор и возвращаем эту петлю на левую спицу и через нее протягиваем первую петлю все больше ее у нас нет таким образом мы закрепили наше как бы наше кольцо Теперь, что мы делаем? Мы вяжем первый ряд и распределяем просто петли. Для этого, вот у меня 66 петель по лицевой глади, где-то чтобы вот эта часть была на боку, я не знаю сколько это, примерно на боку или сзади, ну, желательно на бок распределить, я вяжу. Так, и чтобы она у меня вот этот стык был сзади, а не спереди, я вяжу 33 петли. Раз, два, три, четыре, пять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Итак, 33 петли я провязала, теперь у нас коса, которая состоит из 16 петель и по 2 петли изнаночные по краям. В первом ряду я просто провязываю 16 петель, чтобы отделить эту косу, а со второго я начну вывязывать 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 12 13 14 15 16 лицевых, 2 изнаночные и остальные 33 то есть сейчас у нас встретятся вот эти 66 петель и будут цельными просто ниточка вот эта будет сзади, а не спереди 1 два, 2, 3, 4, 5, один, тридцать два, 31, 32, 33, И все. И теперь я вяжу По, по кругу э, вяжу э, узор. Здесь в лицевой гладью все без никаких изменений, добавлений, убавлений, до проймы вяжем ровно. Провязала я, девчонки, 32 ряда всего, заняла это у меня около двух часов всего лишь, девчонки, наверное, будет это рекордный по самому маленькому количеству времени жилет за всю мою жизнь, 30 сантиметров это у меня еще не обработано виде, снизу и почему я делала, э, решила делать пройму потому что это ровно половина моей пряжи всего у меня 450 граммов и я чтобы не ошибиться я сейчас уже начну делать пройму э, возможно у меня что-то останется тогда я вам в конце видео скажу и вы сможете допустим еще 5 рядов довязать не знаю Значит, что мне нужно? Мне нужно определить пройму. Вот. Пройма у меня будет состоять из 6 петель. Это значит здесь 6 и здесь 6. Всего у меня, вспоминаем, 86 минус 12 равно 74 и разделить на 2. 37 петель, 37 петель здесь, 37 и здесь 37, но такого быть не может, мы одну петлю убираем здесь, потому что у нас по косе четное количество петель по центру, значит одну петлю убираем здесь, добавляем здесь, на передней детали, это передняя деталь, там где 8 там, где на 2 петли больше. Почему именно передняя? Потому что там стягивает коса. Вот. Значит, 36 петель у нас на спинке. 6 петель, 6 петель. 38 здесь. Давайте посчитаем. 38 петель у нас. 16 коса и по 2 изнаночные. Значит, это 20 петель. 18. То есть, здесь у нас 9 16, 2, 2, здесь 9, и здесь 9 до проймы лицевой глади. Вот мы рассчитали, значит 9 петель лицевая гладь, 2 изнаночные, 16 коса, 2 изнаночные, 9 лицевых. Вот так мы и поступим. Что я сейчас делаю? Я сейчас нахожусь на спинке. И мне нужно отсчитать вот эти Сейчас еще нужно повязать, потому что я нахожусь на спинке. Я пока вяжу. Здесь на спинке у меня должно быть 36 петель, но пока я их не считаю. Сейчас мы будем ориентироваться на косу. Вот видите, у меня здесь конец вязания, и я передвигаюсь как бы по спинке. Конец вязания, начало вязания, которое у нас на спинке. Здесь до косы нам нужно не довязать 15 лицевых петель. Почему 15? Потому что 9 и 6. Сейчас мы вот продвигаемся по спинке. Таким вот образом нам нужно прийти вот в эту вот точку, чтобы начать закрывать пройму. А до этой точки у нас должно быть коса. Перед косой 9 петель лицевых и 6 петель, которые мы должны Закрыть. Считаем. Раз, два, три, четыре, девять. Раз, два, три, шесть. Вот, пожалуйста, еще одна петля. Здесь у меня 15 лицевых петель. Из них мы сейчас шесть закрываем. Раз, два, три, четыре, пять, 6. И осталось 9 лицевых. Раз, два, три, четыре, восемь. И вот девятое. Вот это то, что нам было нужно. Теперь провязываем косу. Провязала по судьбе изнаночные, теперь еще э, с этой стороны 9 лицевых, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и теперь шесть закрываю для следующей проймы, вот она у нас одна, и это напротив, и таким образом мы разделяем переднюю деталь и спинку, один, два, 3 4 5 6 есть все теперь мы вяжем отдельно просто спинку только спинку при этом пару раз мы закроем здесь по одной петле чтобы округлить немножечко вот эту вот пройму мы будем использовать наш незаметный способ Так, для этого в конце ряда мы не довязываем две петли и переснимаем их на правую спицу поворачиваем работу здесь вот эти две петли у нас не провязаны мы их провязываем вместе сейчас уже в начале ряда лицевой и вяжем по узору. То же самое делаем в конце изнаночного ряда, да, чтобы здесь не было у нас резких ступенек. И так в каждом ряду. Так, в конце изнаночного ряда то же самое. Я вяжу до конца ряда, не довязываю две петли и работу поворачиваю, эти две петли перемещаю на правую спицу, поворачиваю работу и теперь эти две петли провязываю лицевой в начале ряда так далее повторяю и в лицевом и в изнаночном ряду по несколько, несколько раз, то есть в конце каждого ряда сейчас на данном этапе я не довязываю две петли и в начале каждого ряда делать две вместе Так вот последний раз всего девчонки я сделала 6 сокращений по одной петле по 3 с каждой стороны то есть здесь вот это вот третье вот раз два и вот это третье потому что одно относится к изнаночному ряду и сейчас я буду вязать ровно без убавлений то есть вот оно, видите скос проймы с обеих сторон вот по три петли, вот они видно, раз, два, три. Сейчас вяжу ровно, высоту. Вот, девчонки, провязала я спинку, еще после сокращения вот этих вот, еще 20 рядов. И сейчас это все я оставляю, и вяжу переднюю деталь, точно так же, как спинку. Э -э -э вот. При этом сокращаем три да, раза делаем для промы 3 сокращения. Вот здесь вот я сразу провяжу 2 вместе. И таким и так далее. То есть в конце каждого ряда помним, что не довязываем 2 петли и провязываем 2 петли вместе. Так, для этого у нас сейчас. У нас вообще по плану сейчас нечетные ряд вернее ряд. Это значит, что изнаночный. Так как у нас уже поворотные ряды, то мы начинаем с изнаночного ряда. И вяжем вверх. Точно так же, как спинку. Сейчас. Я буду не довязывать здесь две петли, потом две вместе вначале. Все точно так же, как спинка, за исключением того, что здесь мы повязываем узор. Я провязала, вот смотрите, если смотреть на пройму, сократила все, как положено, какие на спинке. И провязала еще 10 рядов, ровно половину. Ну, вот этой части после сокращений. Вот, сейчас мы сделаем вырез для горловины. Для этого он у нас обязательный, потому что, чтобы горловинка хорошо сидела. Так, сейчас мы оставляем так здесь по узору две петли я провяжу и еще одна дополнительная так три. средние 10 петель я закрываю 5 6 7 8 9 и 10 так и здесь осталось 3 две вот она одна кромочная и эти две я провязываю по узору это последний раз, далее они будут сокращаться и довязываю до конца ряда теперь я буду вязать только правую полочку доверху довяжу при этом буду еще здесь делать сокращение сокращение буду делать как и на пройме о одной петле для этого не довязываю. В изнаночном ряду 2 петли до конца. Вот они 2. Поворачиваем и провязываем в начале лицевой. То есть все сокращения у нас будут на лице, в лицевом ряду, в изнаночном мы не довязываем. и последний раз всего 4 сокращения вот смотрите теперь нам нужно еще ряд провяжу сейчас уже сразу же мы и присоединим к плечику эту полочку еще один ряд я провяжу чтобы нить увести к горловине Пересниму на эту спицу, для чего сейчас покажу вам. Так, теперь я беру крючок, возьмите толстенький какой-то, не так как я, в погодных погодных условиях, и с каждой спицы я беру по одной петли и закрываю, то есть сшиваю плечика одновременно спинку с передней деталью. здесь у нас образовалась одна петелька, которую мы одеваем на эту вспомогательную спицу на которой у нас петли спинки вот и все, оставляем далее, теперь берем вторую вот эту половинку так, так, так, тут нам нужно обрезать и здесь мы из вот этой вот петли достаем Здесь тоже вяжем со стороны горловины, делаем сейчас просто изнаночный ряд, я провязываю по узору, а со следующего ряда начинаем делать сокращение. одну провязываем две оставляем И здесь вот кстати в изнаночном ряду я в прошлый раз вам показала лицевую но удобнее здесь вязать изнаночную таким вот образом красивее получается а объяснить вам второй раз забыла нить и провязываем изнаночной это если мы в изнаночном ряду делаем эту провязку Здесь вот этот ряд последний и сшиваем плечика следующее. Вот оно. Так. Вот второе плечика. Точно так же совмещаем и вяжем. То есть соединяем, вяжем плечевой шов. Так, и вот эта петля дополнительная вешаем. Так, теперь я откладываю спицы 10 мм. В работе у меня остается 5,5 сейчас у меня по спинке смотрим что у нас сейчас как это выглядывает. Выглядывает. выглядит по одной петле мы добавили и со спинки у меня 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 всего петель теперь мне нужно добрать из кромочных здесь из каждой кромочной 2 петли вот таким вот образом я набираю. Одна, вторая. Здесь у нас, где закрыты петли, мы из каждой набираем по одной. из кромочных снова по две Здесь у нас вот, смотрите, вот этот узел дополнительный мы его ниточку эту фиксируем. Еще у нас здесь я оставила клубок, который был. Так, значит, его мы тоже обрезаем и считаем петли, девчонки. И подозреваю, что длину еще можно было довязать много-много. Ну да ладно. Хоть вы будете знать. Значит, я считаю общее количество петель. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать три. Ага. 23 и 46 47 петель 23 и 1 и вот отсюда я еще доберу одну петлю чтобы чтобы вязать резинкой 1 на 1 нам нужно нечетное количество вернее четное количество петель первый ряд я провязываю изнаночной петлей сделаем такую импровизированную китлевку так сейчас я поменяю спицы на толще это у меня было пять пять с половиной миллиметров для резинки ну чтобы набрать эти я взяла тонкие чтобы добрать петли и вот этот один ряд по ту же изнаночным связать и возьму, наверное, семерочку я для резинки. Десятка это слишком для горловины. А вот семерочка в самый раз. Смотрите, что у меня получается. У меня получается здесь большая дырка. Это значит, что я отсюда вывяжу еще две петли. Там я добавила одну, а здесь добавлю две. Потому что? Почему? Скажите мне. Потому что мне нужно четное количество петель вот образом корректируем вот видите я добавила две петли и у меня все закрыло здесь сейчас я кружу по кругу да, вяжу поменяю спицы и буду вязать в круговую на нужную мне высоту а, горловинку так все вот колечко я закончила изнаночными петлями теперь перехожу на резинку один на один меняю спицы так чтобы я взяла вот эти мне нравятся и это у нас нет 65 половиной 7 миллиметров все я беру 7 миллиметров спицы для резинки меняю спицы Ссылка на обзор под видео в описании. Все всегда спрашивают. Там же под, под этим обзором посмотрите обзор. Есть ссылка на сами спицы. Они с Алиэкспресс. Ничего особенного, но достаточно удобно. Вот так вот, если играться разными плотностями, то довольно-таки удобно. Все. И вот эта леска коротенькая для горловины шикарно мне очень нравится. Ну все. Хватит рекламы. Вяжу горловину вверх. Вот так выглядит наш воротничок. Очень объемный такой. Но, но это еще не все, девчонки. Сейчас я перейду снова на спицы 10 мм. Для чего? Для того, чтобы этот воротник красивее у нас лег. То есть внутренняя часть, которую я сейчас связала, значит, сколько я сказала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, двенадцать рядов, это 10 сантиметров. Сейчас я просто поменяю спицы. И, и, и буду вязать снова десяточками. что я вам должна еще сказать что пряжи по сути как раз притык вот у меня осталось еще горловина не довязан, так что я правильно в принципе правильно и вычислила если у вас размер больше либо вы хотите длиннее то нужно покупать больше пряжи нет, три матка четыре так, все, десяточки дальше вяжу десяточками так. все-таки девчонки удостоверилась я что я не ошиблась с расчетом все-таки длины потому что сейчас вот у меня остался такой вот клубочек я хочу такую повыше горловину и буду вязать максимально вот, вот сколько мне позволить наличие моей пряжи значит для этого что я хочу сейчас сделать я сделаю обвязку и все оставшиеся всю оставшуюся пряжу я пущу воротник вот что у меня здесь мне нужно спрятать эту нить Так, теперь я беру вот эту вот нить и крючок. Крючок опять, девчонки, у меня маленький. Вы берете нормальный, миллиметров 5, а то и 6. И вот так вот по краю проходимся цепочкой по низу. Обычная цепочка, чтобы уплотнить край. Вот видите, получается вот такой вот кантик из цепочки не стягиваем вот по кругу обвязываем а, ну, вообще-то <laughs> не стягиваем это я сказала себе потому что у меня крючок маленький если у вас будет нормальный крючок у вас все будет и без этого хорошо вот. все по кругу я обвязываю так провязала я по кругу Теперь замыкаю вот эту цепочку. Так надо. Вот он мой край обвязанный, еще в и оно выровняется. проделаю остаток обрежу и еще рукава ладно вот это вот уже понятно да что здесь мы просто продеваем и обрезаем теперь то же самое mm. здесь мы идем по кромочным здесь немножечко стягиваем, чтобы пройма была стянута, не прям уж сильно, но чтобы придать форму Так, вот. Точно так же я продену это все. Сейчас покажу, насколько я стянула а, пройму сейчас. Ниточку я продену. Вот таким вот образом смотрите вот чтобы у нас и скос плеча образовался как бы и чтобы пройма не была вот такая вот расхлябанная сейчас я приложу ее к этой не обязанной и вот ориентировочно смотрите насколько где-то на 3 здесь и на 3 здесь сантиметра вот сейчас обвяжу вторую пройму и все остальные нитки вывяжу в горловину и скажу вам потом, сколько у меня высота горловины получилась. Провязала я 25 сантиметров и решила, что хватит. Осталось 30 ниточек. Ну, пусть, пусть так и будет. Значит, как мы закрываем? Значит, первым делом.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 на изнаночную сторону вывести так, все, девчоночки так, вот такая вот готовенька, сейчас я постираю его и посмотрим, что у нас получится